Перекись водорода взаимодействует с водой, идет выделение кислорода. Конечно, перекись водорода взаимодействует с водой, происходит выделение кислорода. А чего не хватает человеку в закрытом помещении? Кислорода. А что является кислородом? Кислород является мощнейшим, мощнейшим антиоксидантом. Таким образом, люди, которые будут дышать обыкновенным чистым кислородом в своей квартире, будут чувствовать себя лучше. Понятно? Когда вы зажигаете чашечку ароматическую, то вместе с маслами капайте несколько капель перекиси водорода. Почему? Вы заметно улучшите состояние тех людей, которые находятся в вашей квартире. А мы капаем ароматические масла, не понимая, что лучший ионизатор воздуха находится прямо перед нами в виде бутылочки 9% перекиси водорода. При этом вовнутрь не нужно особо использовать перекись водорода, потому что она становится оксидом кислорода с водородом. А оксиды в нашем организме не перерабатываются, не перевариваются и откладываются в дальнейшем в виде токсических элементов. Оксиды плохо. Любые оксиды, которые есть в нашем теле, это то, что организм абсолютно не может переварить. Не напрасно существуют средства антиоксиданты. Какие одни из самых ярких антиоксидантов? Ребята, вы представляете, самые лучшие антиоксиданты, дальше начинаем вытаращивать глаза, называется холестерин. Вы мне можете не верить, я еще раз вам скажу, холестерин является мощнейшим антиоксидантом. Почему у человека повышается холестерин? Потому что происходит влияние на ваш организм оксидов, соединений каких-то. Именно поэтому холестерин поднимается. А что вызывает у человека повышенный холестерин? И почему холестерин поднимается? Рассказать вам. Холестерин поднимается за счет употребления очень быстро усваиваемых углеводов. Понятно? Не жиров. Жиры растворяют холестерин. Уберите жир из рациона питания больного, у которого холестерин, и холестерин не упадет никогда. Еще несколько лет назад, когда я это говорил, надо мной все смеялись и тыкали пальцы. Мы говорили, что Дуйко дурак. Не знаю, насколько я дурак. На сегодняшний день есть целый ряд публикаций, которые доказывают мои системы, я в свое время говорил такие слова, Леонардо да Винчи принимает на четвертом этаже, это я про себя так говорил. Вы знаете, я с этим абсолютно согласен, потому что то, о чем я говорил еще 10 лет назад, это сейчас подтверждается. И это где-то выглядит так, шок, найдено. Я об этом знал уже 10 лет назад, и об этом широко говорил. Естественно, если люди начинали возмущаться и говорили, иди учись в школе, или там заканчивай институт, ну что ж, знаете, сейчас доказательства этому есть, оно очень широко публикуется. В действительности холестерин не поднимается от того, что человек принимает вареные яйца, и холестерин не увеличивается, если человек принимает обыкновенное оливковое масло и даже жиры. Как ни странно, он снижается. Почему? Все связано с неправильным переводом. Оказывается, холестерин – это клетка, а стерин – это воска. Таким образом, холестерин – это значит клетка воска. Таким образом, клетка воска растворяется только в органической кислоте. А органической кислотой являются любые жиры, которые мы принимаем в себя. Понятно? Поэтому у вас высокий холестерин, чем снизить? Пейте оливковое масло, холестерина не будет. А что нужно убирать? Холестерин возникает, очень активно возникает. Вот как раз тот момент, когда у человека очень высокая сухость пространство, в котором он находится, а также он принимает в огромном количестве, скорее всего, углеводов. Каких? Ну, мы же балуем себя конфеткой, леденцом, ведь мы, если рассмотреть продукты питания, которые мы принимаем, то в очень большом количестве у нас как раз углеводы. Естественно, когда человеку говорят, у вас высокий холестерин, увеличьте количество употребляемых углеводов, это всегда вызывает у меня улыбку. Говорят, уберите жиры, начинайте употреблять углеводы. Человек начинает употреблять углеводы, и у него не только не снижается количество холестерина, а растет. А скажите, разве я не прав? У кого-нибудь были проблемы с холестерином? Скажите, от того, что вы убирали жиры, он снижался? Давайте я скажу, нет. Не было ни одного человека из моих пациентов, а их было только на протяжении трех лет, очень несложно посчитать, на протяжении трех лет... Я принял в общей сложности ну, принимал в общей сложности 600 дней. Э -э таким образом, где-то за 600 дней в день принимая где-то в общей, если так в круговой взять, 100 человек, то получается где-то 60 тысяч человек. Таким образом, приняв на протяжении трех лет 60 тысяч человек, правильно посчитал? Uh, приняв за три года 60 тысяч человек, я могу делать какие-то или проводить какие-то выводы. Мои выводы вот такие. Оказывается, холестерин не снижается, если человеку изменять диету, убирать из нее жиры, к сожалению. А только растет в дальнейшем, потому что если давать человеку фруктовые соки, если не менять температуру помещения, то холестерин будет только расти. И будет после этого тромбировать сосуды. И это сейчас происходит именно вот в это время, когда мы начали э, в сезон находиться дома, на улице похолодало, пыль вышла из наших батарей, и мы находимся в сухом пространстве. Естественно, какие есть самые мощные антиоксиданты? Это небольшое количество перекиси водорода, которое мы можем накапать в чашечку и поставить, чтобы оно закипело. Удобно, просто, быстро. Также это может убрать панические атаки. Домашние лекарственные препараты. Какие я могу дать вам советы сегодня? А еще раз, мы уже сегодня здесь находимся. Я могу вам сказать о препарате, который выпустила наша компания. Он называется Coenzym Q10. -Ку Слышали об этом препарате? Он называется у нас Coenzym химон Вот так. Это Coenzym Q10. -Ку он у нас очень дешево стоит, при этом если вы будете покупать аналогичный препарат в аптеке, то он будет стоить очень дорого. Во сколько раз дороже? Ровно в 100 раз. У нас он стоит ну, буквально 6 долларов, 30 таблеток. Для сравнения в магазине это стоит, сколько это, 1800 гривен, сколько это долларов? 5,50, ну вот ровно, ровно получается здесь, 10, долларов. да, ровно тысячу процентов, представляете. У нас 5 долларов, такая же упаковка стоит 50 долларов в аптеке. То есть мы сделали это доступным для человека, это мощнейшие антиоксиданты. Класс! Мощнейшие антиоксиданты, ими можно пользоваться, энзимы плавно становятся доступными и в нашей компании. Итак, Какие есть домашние лекарственные средства, которые можно использовать в домашних условиях? Итак, на первое место ставлю перекись водорода. Почему? Принимайте перекись водорода, особенно не принимайте, а делайте а, ванны с перекисью водорода, делайте горячие ванны с перекисью водорода. Говорю это серьезно. Сколько можно добавлять? Чайной ложки достаточно. Вы просто должны понять, количество кислорода, которое выделяется, позволяет вам принять ванную вместе с большим количеством кислорода. У вас получится обыкновенная кислородная ванна. Представляете? При этом очень активная, при этом вы будете очень неплохо себя чувствовать. Также рекомендую капать одну каплю перекиси водорода в момент того, когда вы чистите зубы. Почему? Является мощнейшим... Средством, который вступает в реакцию и является мощнейшим антиоксидантом, отбеливающим зубы. Вам надо белую эмаль, пожалуйста. Ну, ванную нужно принимать так, чтобы после этого не выходить на улицу, поэтому лучше вечером. Как использовать ванну? Одна чайная ложка 9% перекиси водорода на целую ванну. Не нужно добавлять больше, эффекта не будет. Есть такая особенность, он просто, просто в большем количестве и в меньшем количестве будет просто ну, эффекта не будет. То есть там есть возможная концентрация, эта концентрация она не может быть очень высокой. Также не стоит использовать концентрированную перекись водорода, а также не стоит использовать перекись водорода вовнутрь, как советуют некоторые господа. Ну, такое дело.